Приветствую друзья на моем канале, в этом видео я покажу, как заработать на экономической игре «Медовая ферма». Чтобы зарегистрироваться на сайте, кликаем «Регистрация», вводим логин, email, пароль два раза, капчу и соглашаемся с правилами. Чтобы начать сразу зарабатывать, нужно пополнить счет и купить «Челопитопники». Самый дешевый пчелопитомник стоит 1000 монет. У меня уже один есть. При регистрации дается бонус 1000 монет. Я купил уже один пчелопитомник. Он приносит 139 мёда в час. Окупается он за 60 дней. То есть 50% за, за месяц окупается. после того, как купите пчелопитомники, можно на пасеке собирать меды, кликаем собрать все и продаем в лавке меда. Далее просто заказываем выплату на свой Payeer кошелек и деньги сразу поступают автоматом на счет. Ссылочку на сайт я дам в описании, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.